В Западной Европе зафиксирована вспышка редкой болезни оспы обезьян. Она стала известна всему миру с 70-х годов после первого заражения человека в Демократической Республике Конго. До настоящего времени инфекция оставалась в основном на территории Африки и лишь сейчас начала массово проявляться в остальном мире. На самом деле название обезьяния не очень подходит этой оспе, потому что обезьяны, так же как и человек, являются лишь побочным хозяином этого вируса. И по мнению научного сообщества, этот вирус скорее, это вирус грызунов. За месяц ОСПа распространилась в семи странах Европы, Канаде и США. Пока симптомы проявились у нескольких десятков людей, большинство из которых были туристами в странах Африки. По прогнозам Роспотребнадзора, риск проникновения ОСПа обезьян в Россию невелик, но Государственный интервирусологии и биотехники Вектор уже разработал автономную тест-систему и успешно провел ее лабораторные испытания. Существует несколько клад этого вируса, в разных регионах Африки и у некоторых клад летальность очень низкая, у некоторых может достигать 10%. процентов И, собственно говоря, именно это и вызывает опасения сообщества сейчас мирового, которые думают, что, возможно, мы встретились с новой пандемией. А то по обезьян пока нет лекарств, только поддерживающая терапия. Для профилактики эпидемиологи рекомендуют избегать контактов с потенциальными носителями вируса, регулярно мыть руки с мылом или обрабатывать их, а на государственном уровне усилились пограничные санитарные нормы. Полина Полымова, Алина Красильникова, Евгений Алмазов, Универньюз.